Привет, я киса Алиса, ты на канале Magic Pets, а это Юмичу. Привет, ребята, давно не виделись. Что-то мы куда-то пропали. У нас было столько дел. С наступающим вас лайк на видео за Новый год. Ставь лайк. А это Софи. Привет! Если вы не в курсе, что у нас в жизни произоходило, и грустное, и веселое, посмотрите на нашем общем с и канале Magic Family. Там вы все узнаете. Да, но ну давайте не будем о грустном сегодня. Все-таки праздник. 2023 год. И комментарии, пусть в видео попадут веселые. От наших любимых подписчиков и на канал подпишись. На все, на все наши каналы и давайте, давайте елки нарежать. Точно, конкурс новогодних елок, класс, пошла придумывать. Так, с чем бы мне мою елку нарядить? Бррр, холодно. Может снежком, но он растает. Может, может веток насобирать, а? Может ледышек насобирать, а? Они тоже растают. Или может шишек где-нибудь мне подобрать? Может мы 6 живых наловить для елки? Привет, Покемоша, ну вот и елочка твоя. Ну что, ты придумала, как ты ее будешь наряжать? Конечно, конечно, я же Покемон. У меня будет Покемон елка, Поки елка. Да, такого я еще и не слышала, Поке-елка О, я вижу, ты уже неплохо подготовилась У тебя тут целая гора покемонов Да, давай, дощи их к нашей елке А комнату ты будешь украшать? Конечно, у меня будет Поке-зум То есть вот этих огромных покемонов мы рассадим по комнате, да? каждому много покемонов в лежанке Покемоны-комната к Новому году готова А теперь давай нарезать елочку Только тут в коробке не много покемонов, а то же мы не берем Как скажешь а вот этого жирного покемона посадим на самый верх ёлки. Как скажешь. А вот эти мы прикроем низ ёлки, знаешь, как снег кладут вниз, как тряпки всякие, ну, поняла? Поняла, поняла, это покемоновское покрывальце, которое мы постелим вот сюда, чтобы закрыть ножки ёлочки, да? Ага, а вот это мешок для подарков. У тебя даже мешок для подарков в виде покемона, ну ты даешь, Юмичу. Теперь давай украшай ёлку покемонами. Хорошо, сейчас буду всех этих покемошек на елочку рассаживать и развешивать. Даже покеболы не забудь. Ух ты, класс! Они будут реально как новогодние шары на елке, только это покеболы. Да, это я круто так придумала. И правда, классно, они так сочетаются с Пикачу. Надо всех покемонов и покеболы на елку повесить. Мне очень нравится твоя идея. Мне кажется, елка получится очень яркой. Моя новогодняя покеевочка готова вся в пиковчушечках и покебольчиках. Очень красиво. А теперь жирного покемона на самый верх вешай. Хорошо. Пишите в комментариях, чья я елка самая классная. Голосуйте за меня. А можно в комментариях написать, например, места. Юмичукиса, Алиса и София. И чье новогоднее украшение какое место получает. Я придумала, что мне еще надо для первого места. Украшения комнаты тоже можно учитывать. Вот что ты придумала, Юмичу. Да, у меня будет новогодний костюм, костюм покемона в моей поке-комнате с поке-елкой. Новый год намчится, скоро все случится, сбудется, стуснится. И опять нам, нам подарков надарят много. Ладно, э, да хватит, моя очередь уже. Да, Киса смотри. Че это? Это. Че? Это. Че? Пранк. Да какая. Да, ну у тебя злюка. Я хотела тебя развеселить. Ты придумала, чем елку украшать? Да придумала, конечно, мышами. Мы мышами? И крысами. В смысле, а, э, живыми? Нет. Что, Алиса, ты меня пугаешь? Да ладно, не парься, Вот я все принесла. А, вот какими мышами. Да у тебя их тут тысяча, киса, Алиса. Да, мы сейчас выберем мышек и украсим ими елку. А вот с этой что делать будем? Это гигантская креасандра под елку. Понятно, для красоты. Но у тебя тут в коробке не только мыши, но и всякие какие-то мячики, какие-то пупышки, шпушишки и все такое. Давай тогда от отберем здесь мышей. Ну а это ты давай делай. Вообще-то это ты должна была сделать киса Алиса заранее. А заводишек тоже будем на елку вешать? Каких еще заводишек? Смотри. Издеваешься? Все, хватит тратить мое время. Ладно, я поняла, заводишки тебе не интересны. Буду вытаскивать э, из этой коробки целую тысячу мышей. А я пока выберу, кого из этих крыс мы будем вешать на мою крыса елку новогоднюю. Смотри, кого я нашла. Ой, что за детский сад? Ее мы вешать не будем. Почему? Моя крыса Алис, почему ее мы вешать не будем? Она красная, яркая. Какая разница? Это крыса на колесах. Затем она нам на елке нужна. Киса Алиса, ты зануда. На самом деле это немножко криповая. Елка из мышей. Я такой елки в своей жизни ни разу не видела. Алиса, елка. Мышей елка. Смотри, какую я коробочку тебе нашла. Развлекайся, пока я тут твоих мышей отбираю. Так они живые, смотри. Она туда запрыгнула, в дырку. Я видела. Они там бегают, шевелятся. Сейчас я поймаю, и у нас живая мышь будет на елке висеть. Ага, киса Алиса, я тебе повешу живую мышь на елку. Вон, вон, я там видела. Ага, ага, да-да-да, они там живые, конечно. Лови, лови их, Алис, ищи. Я точно видела. Давай, давай, киса Алиса, достань ее. А что это ты рожешь? Я, нет-нет, я, я не смеюсь вообще. Видела, она только что оттуда выпрыгнула и обратно. Да вообще, вот это да, в коробке-то оказывается мыши завелись. А ну вылазайте, давайте. Я поймала, поймала, поймала. Ну, вот, видишь, только что-то, что-то она не живая, что ли, я не пойму, игрушечная, что ли, а? Ну, ладно, ну-ка остальные, сейчас я остальных-то вытащу, вытащу оттуда. Все повылазываете у меня оттуда, сейчас я всех поймаю, вас, понятно? Мыши, крысы, вылазьте, давайте, а ну, а ну. Ого, сколько я тут. Алис, ты в порядке? Ты, ты поаккуратней там, а то застрянешь, мне потом что с тобой делать? Ладно, киска Алиска, ты просто не заметила, это был пранк, это я их туда накидала. Давай их вытащим и на елку их повесим. Запомни. Я тебе такой прэнк, такой прэнк устрою, ага. Ладно, у нас не год мыши, но мы украсили комнату мышами Алисиными и крысами. А теперь всех вот этих крыс нужно нам повесить с тобой на елку, киса Алиса. Давай уже, приступай. Начни с э, сереньких, которые больше всего на мышей похожи. Я думаю, что если только такими страшными мышами украшать елку, то это будет очень некрасивая елка, киса Алиса. Давай все-таки ярких тоже будем вешать. А то реально елка будет не просто новогодняя, а какая-то криповая елка, забита серыми шерстяными комочками. Как будто, как будто я, я не знаю, куски шерсти просто на елку повесили. Поэтому я все-таки ярких мышей тоже буду вешать. Извини, а то ты точно проиграешь в конкурсе елок. Ну ладно, Вешай тоже, я хочу выиграть. Я уверена, что моя елка займет первое место, потому что она самая необычная, самая прикольная. А с чего ты взяла, что у тебя самая необычная елка? Ты же не знаешь, что сделают Софии и Мечу? Ну и что? Я уверена, что ребята поставят меня на первое место за оригинальность. У тебя тут в коробке есть еще такие мышки в металлических шариках, как клеточки. Я предлагаю их тоже повесить на елку, что создаст ощущение шаров на елке. Новогодние шары на елке, ну да, прикольная идея. Мне кажется, готова. С Новым годом, крашка. С Новым годом, моя я -яй -яй, яй яй Смотри, какая у меня елка. Полная мышей. Да, по-моему, там были другие слова, но вот такая у тебя елочка, киса Алиса, получилась. Мышиная елка. Я сейчас схожу за Софи и вернусь. Ага. Да-да, сейчас-то я тебе пранк и устрою. Сейчас, сейчас, сейчас я тебе такой пранк сделаю. Такой пранк. Думала, все просто со мной. Разыграла меня и все. Да, конечно. Киса, Лиса. Уйди, Юми, что-то не должна видеть мою елку. Ладно, извини. Вот я тебе пранк-то с твоей елочкой сейчас устрою новогоднее. <prohibit> Крыски-то с падают твои. Сейчас я крысок-то с то поснимаю. И удивишься, что потом с елкой будет. А! О, а, а что-то прям не по плану пошел. Елка вообще упала. А, а, ну и лада тоже неплохой розыгрыш. Ну все, сейчас будем Софи елочку наряжать. Надо спрятаться. Алиса! Ань, а что тут случилось? Произошло? Что произошло? Что-что? Как видишь, Киса Алиса тут повеселилась. А, понятно. Ну что, мы будем наряжать мне елку? Да. Ты у нас третья в конкурсе и сейчас я тут приберусь, и мы нарядим елочку тебе. Я думаю, что я выиграю, потому что у меня будет самая красивая, гламурная и нежная елка. Да, уж посмотрим, кто выиграет. А киса Алиса что? <с Şu> мы, мы, мы, мышь елку что ли сделала, да? Мышина елку с крысами, да? София, зачем ты? София, перестань! София, перестань! Мышь, крыс! София, ты же ты же не киса Алиса. София! София, остановись! А, сори, да, ладно, что-то э я. А. Ты чем елку-то украшать будешь? Едой. Едой? Ага. Комнату ты тоже едой украшать будешь? Ага. Вот вы сегодня все надо мной прикалываетесь, а этой едой. А ты что, про настоящую еду подумала? Да, съедобная елка. Ну, вот такие, наверное, гигантские игрухи нам не подойдут. Ими можно как раз комнату украсить, да? Я так и думала. Или под елочку их положить, да? Да, и вообще я уже знаю, что я выбрала для украшения елки. И так как мой любимый цвет розовый, у меня будет все розовенькое. Так. Гламурная елка в стиле Софи -сан будет у нас Ну, давай разберемся с этой едой Например, на мою елочку пойдут все розовые мороженки Вот такие вот классные Прикольно, мне кажется, будет здорово смотреться А что еще? Надо выбрать все розовые сладости так, окей, все розовые вкусняшечки, десертики у нас идут на елочку, да? Новогоднего человечка на верхушку. Так, а всякие куриные ноги, кости и все остальное. Этим мы всем будем украшать комнату, да? Очень странное новогоднее украшение. Это тоже на елку? Да, да, да, да, да. Это точно на елку, потому что оно розовая и сладенькое. Это же типа какая-то ягодка, клубничка. Давай сюда. Давай, давай, давай. Хорошо, как скажешь. А еще тут горсточка донатов. Да, пончики тоже на елку, потому что они вкусные и красивые. Странновато, конечно, смотрится новогоднее украшение из еды. Ничего не странновато, очень даже мило. Ну ладно, давай украшать твою елку красивыми розовыми сладостями. Гламурная елочка от Сати в розовом цвете. Обожаю. И у меня елочка будет такая вот аккуратная и минималистичная, не такая забитая, как у девчонок. Откуда ты знаешь, какие у них елки? Ну, в любом случае, я точно знаю, что я выиграю, потому что у меня самая милая елка. Кьют, няш, кавай и все такое. А еще всем по мороженке в лежанку положим. Вообще класс. Все подумают, что это настоящая еда? В лесу родилась елочка. Розовая елочка. Розовая елочка. Розовая, как Сахи. И кто-то эту елочку взял домой к себе. Кавай, кють и няш, няш, няш, кавай, няш, няш, кьют. А я еще и новогодний розовый костюмчик Луки и тегла мурненькие себе подобрала под свою елочку. Класс, Софиша! Ну что, ребята, пишите в комментариях, кто же выиграл, чья новогодняя елка вам понравилась больше всех. И с Новым Годом вас! С Новым Годом! Счастья, радости и вообще классного всего в Новом Году вам! С Новым Годом! Идите, смотрите новые видео на нашем канале Magic Family! С наступающим 2023 вас! Увидимся в Новом Году!